Привет ребята, добро пожаловать на канал. Это уже 43 день эксперимента, где на протяжении 100 дней я инвестирую в криптовалюту ровно по 25 долларов. Сегодня в видео я вам покажу свой портфель, который формировал еще в начале 2021 года, покажу перспективные монеты, на мой взгляд, которые должны дать неплохие иксы. В общем, видео должно быть полезным, поэтому прожмите лайк авансом, если видос не понравится, в конце лайк спокойно можете убирать. Также сегодня в видосе я вам покажу новую монету, в которую буду инвестировать. Сразу хочу поговорить по портфелю, который формировал еще в начале 2021 года. Видео о выборе монет вы сейчас можете посмотреть по подсказке сверху. В моем портфеле есть монеты Ripple, EOS, Bitcoin Cash, Dash. Инвестировал я всего лишь 2000 долларов. Прошло вот уже почти 10 месяцев. Я заработал чистыми 3000 долларов. То есть свои вложения я уже отсюда вывел. В моменте, конечно, на этом балансе было 12-13 тысяч долларов. Но у меня была цель 20 тысяч долларов. И именно по этой цели я бы уже, наверное, выходил с рынка. Но... Как бы до этой цели мы не дошли, поэтому вот такие вот пока результаты. Свои деньги, которые я уже сюда вкладывал, я забрал, поэтому здесь на балансе только прибыль. Во всяком случае, если верить в модели Stop-to-Flow, э, это план B, который у нас будет, то ожидаем биткоин вот к концу этого года, к концу 2022 года выше 100 тысяч долларов. Поэтому пока этот портфель я буду держать, посмотрим, что из этого всего получится. Возможно, этот портфель как раз-таки превратится в те 20 тысяч долларов, которые я и хотел бы увидеть на своем балансе Сразу вам скажу то, что этот я портфель формировал на платформе КриптоКом Это очень удобное приложение, уже не один раз рассказывал. По промокоду MaxBucks вы получите себе сразу 25 долларов на счет. Как эти деньги разблокировать, вы можете посмотреть в плейлисте на канале Криптовалюты. Там уже все более подробно я рассказал об этом приложении. Все максимально удобно. Можете заказывать даже себе карточки, если у вас есть такая возможность. Пользоваться, оплатить криптовалютой, получать кэшбэки Вообще все круто. Теперь давайте покажу монету, в которую я сегодня буду инвестировать это монета Anthology, находится на 110 месте по Paukon Market с рыночной капитализации 700 миллиардов долларов. 88% монет находится уже в циркуляции, по сути скоро будет такой дефляционный актив и если смотреть на график, что-то похоже на длительную такую аккумуляцию. Я лично люблю покупать на дне, это ни в коем случае не финансовая рекомендация, сейчас эта монета вроде как смотрится на дне, поэтому я здесь уже буду покупать на 25 долларов свой экспериментальный портфель. Суть этого эксперимента купить Mercedes цела 117 за 16-18 тысяч долларов это если кто то не в курсе переходим на криптоком выставляем по рынку и на 25 долларов покупаем эти самые монеты купили отлично теперь копируем количество монет переходим на coinmarketcap добавляем количество и все это транзакция у нас добавлено всего я уже заинвестировал 1075 долларов получается в минусе вот примерно на 125 долларов. Посмотрим, что будет дальше. Если верить модели стоп Flow, то биткоин уже к концу этого года будет примерно 100 тысяч долларов. Во всяком случае, даже если операция на ту же самую цикличность, то биткоин опять же должен быть 100 тысяч долларов. Если такого не будет, то этот цикл будет не таким, как обычно. Во всяком случае, я не хочу упускать такой возможности и не хочу потом закупаться на каких-то хаях. Я хочу добавлять себе монету в портфель, но опять же это ни в коем случае не финансовая рекомендация. Вы всегда должны думать своей головой. Теперь давайте уже посмотрим. На индекс страха и жадности он упустился до 26 пунктов, и польсезон у нас 59 пунктов. Это наверное самое лучшее время, чтобы закупать и самые альты. Но опять же, ни в коем случае не финансовый совет. Теперь давайте посмотрим на монеты, которые я бы себе добавил в портфель. У меня есть монеты Dash, также есть в другом портфеле. есть мы с вами посмотрим на график дэш именно к доллару, то видим с вами вот такую вот хорошую картину: то, что у нас сейчас находится вот этот вот актив в стадии аккумуляции. Мы с вами даже не видели вот такого вот роста. Вот у нас стадия аккумуляции, хороший рост. Стадия аккумуляции хороший я вообще по дэшу жду обновления вот этих вот максимумов возможно даже будет еще больше роста я говорю может быть такое то что вообще никто не будет ожидать как улетит тот самый дэш возможно вообще там на 4000 долларов буквально за одну неделю. Такое тоже может быть. Почему? Если мы с вами перейдем на график Dash Bitcoin, мы видим то, что Dash просто вообще максимально просто укатан. Если многие говорят то, что роста не будет, он рано или поздно будет. Это рано или поздно будет. И мы увидим с вами вот такую вот, грубо говоря, палку. Никто этого ожидать не будет и будет хороший вылет. Только остается ждать. Поэтому эту монетку я держу. Возможно, эту монету советую вам. Но опять же, ни в коем случае не финансовые рекомендации. Возможно, вот этот вот рост, вот эта вся проторговка в длительном превратиться просто вот такую вот линию, как было раньше. Следующая монета, которую я бы вам советовал добавить в портфель, это монета Ripple. Я понимаю, что там идут многие разбирательства, но как по мне, это все просто, чтобы многих людей напугать, чтобы многие продали эти самые свои активы, и потом после, как никто не будет ожидать, просто возьмут и сделают вот такую вот шпильку вверх. Смотрите, эту монету я покупал еще по 23 цента в этом месте, часть монет продал в этом месте, часть монет скинул еще примерно по 1,5 доллара, и последнюю часть я буду скидывать примерно по 5, возможно, выше 3 долларов. Здесь у нас был хай в 2018-17 годах, поэтому я лично верю в то, что у нас все-таки будет пробой этого хая. Как говорится, много негативных новостей. Когда никто не ждет, будет у нас хороший импульс. Пока я вижу то, что у нас есть хороший восходящий тренд, поэтому эту монету я вам также советую добавить в свой портфель. И это, опять же, что-то похоже на длительную такую аккумуляцию, после которой мы с вами видим вот такой же вот хороший рост. Вот у нас был рост, аккумуляция, хороший рост. Если посмотреть битку, все смотрится также замечательно. Точно так же, как и Dash И как вы видите, Ripple у нас по отношению к Dash намного лучше как-то стрелял Поэтому она сейчас у нас, опять же, эта монета находится на дне Можно брать, ни в коем случае не финансовый совет Жду эту монету прям с хорошими иксами Следующая монета, как по мне, еще не показала даже хороший рост Опять же, как будто бы находится вот в этой вот аккумуляции У нас будет вот такой же рост Это монета Лайткоин. Я думаю, то, что многие эту монету ждут По сравнению даже с тем же эфиром, Лайткоин, как по мне, еще даже толком не переписывал максимум Потому что тот же эфир у нас улетел, Биткоин Летел многие монеты поулетали, а Litecoin до сих пор находится, вот грубо говоря, на дне. Люблю покупать на дне, потому что когда ты на дне покупаешь, тот же Ripple, когда он был просто никому не нужный, по 20 центов лежал, я его закупил по 20 центов, вот вам уже там был такой, знаете, припамп, и на этом припампе я уже взял, грубо говоря, даже 100%, даже больше к своим вложениям, там буквально 2-3 икса буквально за одну неделю. Поэтому я люблю покупать такие монеты, которые на дне, также у нас недавно по Litecoin тоже какие-то были, там знаете, такие непонятные новости, поэтому я думаю, можно это добавить монету. Сейчас видно хотят, чтобы ее побольше наскинуло. Я вам советую вот лайткоин точно добавить. Вот прямо на дне лежит, надо брать, но ни в коем случае не финансовый свет. Следующая монета, которая есть в моем портфеле, это монета EOS. Есть у нас хорошая поддержка прямо в районе двух двух с половиной долларов. Раньше называли убийцы эфира. Если посмотреть к биткоину, опять же мы точно валяемся на дне и толком как у нас такого вот выстрела, даже я бы сказал отростка такого еще не было. Поэтому эту монету я точно также жду. Просто если вам привести пример. Вот у нас есть монета Солана, вы посмотрите, насколько сильно она улетела. Я уже вам рассказывал при этих графики, даже какой бы ни был хороший проект, рано или поздно потом вот эту вот монету укатать. То же самое, как у нас, смотрите дугикон Длительное время эта монета вот лежала просто никому не нужная. Я лично подхожу вот с таким вот принципом к инвестированию. Монета никому не нужная, значит нужно покупать. Главное, чтобы за ней хороший фундаментал стоял, чтобы она в прошлом показывала тоже неплохой рост. Так вот, смотрите по Dogecoin. Мы сейчас сходили выше, сделали максимум, здесь у нас также есть максимум, возможно, сейчас многие ребята там ждут по одному доллару, да, но у нас максимумы значительно понижаются, это что-то уже похожее, знаете, на цикл биткоина 2017-18 годах, когда у нас был максимум, потом вот такой вот максимум, набирали новых людей, и после эта монета вообще уходила вот так, потом как-то вот так, и только уже потом был какой-то там рост. Поэтому Dogicon я уж точно не советую покупать. Точно так же и Solana. Но Solana, кто его знает, что возможно, не показала до конца свой рост. Потому что, как говорится, происходит все то, что ты не ожидаешь. Поэтому, если мы с вами видели вот такой вот заход, возможно, будет еще один заход прямо на, я не знаю, там 400-500 долларов. И только после этого начнут эту монету указывать. То есть, тут тоже непонятно. Solana относительно такая новая монета. Следующая монета, которую я бы вам советовал добавить в портфель, это монета Zcash. У меня также вот в портфеле уже находится 40 3 монеты. И из этого портфеля я выбрал, наверное, такие основные, которые я бы вам на самом деле советовал. Zcash сейчас торгуется в районе 110 долларов, максимум был на 700 долларах. И эту монетку, помню, даже сам Давинчи, вот тот, который чел умолял купить биткоин по одному доллару в 2011-2012 годах, он также советовал купить Zcash. Если мы с вами посмотрим, максимум у нас есть на 700, если к битку это просто, опять же, находится монета тупо на дне, Поэтому со Одна, я думаю, можно взять. Чуть-чуть, но можно взять. Вы всегда должны рисковать на те деньги, которые вам не жалко потерять. Что-то тут сидеть, толком анализировать, ребят, я не вижу смысла. Монета, вот видно то, что находится над дне. Минимум, который был, это в районе 20 долларов. Сейчас 100, это 5 иксов. Если мы посмотрим на Солану, она там дала уже просто бешеные иксы. Тот же, как монета Dogecoin. А Zcash у нас еще не дал X. И нужно, наверное, подходить с таким вот подходом. Потому что я вот помню, 17 год, мы вот с моим знакомым сидели, он говорит нужно покупать Ripple, я говорю, почему Ripple это дальше такой был немного зеленый в этой теме, и он говорит, Ripple еще не стрелял, нужно подходить вот с таким подходом, брать те монеты, которые не стреляли так вот, Zcash у нас еще не стрелял вполне реально уже на этом вот движении сделать больше 2.5x если это движение, это просто ребята 7x к нашим вложениям, если будем перебивать вот эти хаи, сами можете посчитать, это такой же будет хороший рост но опять же, ни в коем случае не финансовая рекомендация, здесь что-то похоже опять же на стадию накоплений, но пока ни хороших, ни плохих новостей нету, поэтому мое мнение лично такое. Опять же, свое мнение я никому не навязываю. По антологии я вам уже рассказал, примерно такая же ситуация, как и предыдущим монетам. Что-то похоже на длительную такую аккумуляцию. В мае мы видели эту монету примерно около 3 долларов. И если у нас, опять же, повторится такой рост, да, то это уже будет 300-400 процентов к нашим вложениям. Но, опять же, ни в коем случае не финансовая рекомендация. По трону что-то говорить не хочу. Да, можно брать монеты еще не особо так выросла, но каких-то тут хороших графиков здесь нет. В 2021 году по трону не было такой же капитализации как в 2018, хотя как мне кажется, эта монета заслуживает намного большего внимания, поэтому я тоже думаю можно ее добавить в свой портфель, она еще не показывала толкового роста. Монета Stellar также смотрится неплохо, если относительно битка, опять же находимся вот прямо на дне, поэтому эту монету я также думаю можно добавлять в свой портфель было бы круто, если бы я конечно рисовал эти стрелочки и цена сразу летела за ними вслед, но никто не знает, когда рынок у нас начнет расти, когда он начнет падать поэтому ребят нужно быть ко всему готовым я лично вам показал свой топ монет полный список вот моих монет на которые я обратил внимание, вы можете найти в телеграм канале, либо вот прямо сейчас посмотреть, но опять же вы должны понимать то, что рынок, эта тема такая непредсказуемая, вы никогда не поймете когда он будет падать, когда он начнет там жестко расти вот, покупали монетку Додо на 25 долларов, посмотрите, уже почти половину потеряли. Покупали монетку Космос, уже заработали 100% к нашим вложениям. Вот такие вот тут бывают качели, ты никогда не знаешь, что полететь раньше, либо позже. Только можно вот, знаете, таким вот подходом, когда ты закупаешь много монет, поэтому я решил взять много монет. Понятно то, что где-то монету будут уходить на дно. Вот посмотрите на график Эфир Классика, доходили до 42 долларов в 2018 году, и в 2021 начали хорошо перебивать эти хаи, и вообще улетели там на 3кса от этих значений поэтому точно такую ситуацию я ребят жду по тем монетам которые еще не выстрели вот по тем монетам которые старые лично я еще выбрал те монеты которые вероятнее всего вот час жестко не укатает мой портфель на криптокоме все еще остается поэтому я его буду держать и если на самом деле тот план б как я уже сказал будет прав то я просто увижу 20к на своем балансе ни в коем случае не финансовая рекомендация вы всегда должны думать своей ребята головой сейчас многие ребята боятся покупать я также возможно части боюсь но докупать я не хочу потом закупать криптовалюту на хаях, а пока на дне, я считаю, можно брать. Опять же, ни в коем случае не финансовый сет. Всем, ребята, большое спасибо за просмотр. Обязательно напишите в комментариях, если вам понравилось это видео, чтобы я понимал, делать ли таких видосов намного больше. Всем удачи, всем профита, всем пока.